Если вы поедете отдыхать в Светилас, обязательно посетите супермаркет «Меркурий». Это отличное место для покупок. Он имеет удобное расположение, находится прямо над проезжей частью. Сам магазин большой, занимает впечатляющую площадь, но одноэтажный. По сути, это самый большой магазин в Светиласе. Тут вы найдете разнообразный выбор продуктов питания, сладостей, молочных продуктов, хороший выбор болгарской косметики, сувениров и алкоголя. Разнообразные ассортименты грушек, газтоваров и других продовольственных и непродовольственных товаров. Цены вполне приемлемы. Постоянные акции на различные товары. Отличный выбор хаурашной кулинарии, недорого. Персонал приветливый, говорят на русском, английском и на болгарском языке. Удобный график работы магазина, бесплатная парковка, обменный пункт, есть туалет. Территория перед Меркурием чистая и ухоженная. Для удобства покупателей имеются корзинки, тележки и камер хранения. В общем, если отдыхаете в Святом Власе или рядом, то Гранд Маркет Меркурий находится на шоссе Святой Влас в сторону выезда по направлению к Солнечному берегу. Рядом с магазином есть автобусная остановка и парковка.